Здравствуйте! Давайте мы рассмотрим еще несколько возможных видов использования языка Паскаль. Ну, давайте, например, рассмотрим еще несколько встроенных функций. Например, функция, которая часто нам необходима, это функция random, то есть выбор случайного числа здесь например random n это означает что выбирается случайное число вот написано в диапазоне от 0 до максимального значения минус 1 то есть от 0 до 399 в данном случае то есть 400 чисел от 0 до 399 и что мы здесь делаем вот в заголовке смотрим мы вызываем модуль рисования. Значит, мы здесь рисуем, соответственно, что именно рисуем линии. То есть мы рисуем линии, которые имеют случайную значит, длину. Начальные координаты начальные и конечной точки они случайным образом выбираются. И окно имеет размер 400 на 400. То есть максимально он может нарисовать значит, вот в этом окне эту линию. Давайте запустим эту программу. Ну, вот вы видите такой набор, да, достаточно хаотичный случайных отрезков, случайной длины располагаются в нашем окне рисования. Это часто используемая функция, но их, в принципе, достаточно много, вы можете посмотреть отдельно, если вы выйдете на... сейчас скажу, подождите, подождите, мне надо вспомнить, где это в проводнике... Значит, Если вы выйдете в программ файл то есть там где хранятся все программы где у нас паскаль вот у нас паскаль вот, то ли в документации то ли в биб... да, в документации в документации то ли существует вот такая э, книжечка такое пособие справочная библиотека численных методов для тех кто интересуется математикой будет э, вам очень интересно почитать например что означает класс вектор класс, значит, матрикс, то есть матрицы, но это будет у нас так для продвинутых, что называется математиков. Хотя я думаю, даже в школе вы сможете вполне осилить, например, что как работать с дробями или с корнями уравнений. А теперь вернемся к нашему языку программирования Паскаль и попробуем запустить еще одну программку. Точнее в данном случае я покажу, как запускаются, как мы используем процедуры и функции. То есть не все программы нам нужно писать с нуля, или, точнее, во многих программах нам часто встречаются повторяющиеся куски с однотипными операциями. Вы знаете, что их можно выводить в виде процедур и Функции. Вот, кстати говоря, в справочнике Паскаль, если мы откроем, вот описание процедуры функции. Это что? Последовательность операторов, которые имеют отдельное имя, список параметров и может быть вызвана из различных частей программ. То есть это подпрограммы. В чем отличие между ними? Вот тут написано, кстати, это подпрограммы. Функция, в отличие от процедуры, всегда возвращает значение, которое может быть использовано в каком-то выражении внутри, вызывающей ее программы. В отличие от э, процедуры, которая не возвращает значение. Ну и вот здесь, значит, э, шаблон, вот как выписывается процедура. Процедура, заголовок, то есть вот раздел, ну, это подпрограмма, как вот это заголовок под программу, вот это тело подпрограммы. программы. То же самое с функцией. Вот это заголовок под программы, вот это тело под программы. Ну и вы видите, в чем еще разница, что обязательно здесь, кроме списка формальных параметров, которые и у процедуры и функции присутствуют, ну и имени, естественно, этой процедуры или функции. У функции еще существует тип возвращаемого значения. Ну давайте вот откроем программку Тут вот LinerSort. То есть эта программа, в общем-то, очень тоже полезная и интересная поэтому можно ей уделить чуть побольше внимания, здесь у нас что хочет, напоминает. Итак, программа LinerSort, она у нас вот значит, называется, то есть сортировка линии, что она делает, мы вводим массив из 10 элементов, вот тип, как перемены наши, это что, массив целых чисел, обратите внимание, Дальше что мы делаем? Мы определяем процедуру. Давайте я выделю. Вот, пожалуйста, мы определяем процедуру. Процедура это занимается swap по-английски, то есть перестановка. Мы переставляем, что? Элементы введенного э, массива, мы переставляем местами. Значит, вот значит, заголовок процедуры, вот, а вот тело процедуры. А вот у нас еще одна процедура, print, то есть процедура напечатать. Ну, вывод массива, вы видите, в комментарии написано. И вот, значит, вот это значит две строки. Это заголовок этой процедуры, и вот тело этой процедуры. Соответственно, вот здесь у нас начинается уже сама э, программа. Вы видите, вот здесь ее заголовок начинался, вот ее продолжение заголовка. Это у нас под программу, как бы ну, две процедуры мы ввели. Ну и вот э, значит, тело самой нашей главной программы. Вот такую структуру имеет наша программа. Вы видите, значит, что она делает. Она заполняет массив случайными числами в диапазоне от 0 до 99. Вот random, видите, random 100, то есть функция случайных чисел 100 используется. И, значит, вот этот массив наш, она заполняет что числами от A, от 0 до 99, заполняет массив ну, 10 из 10 значит, элементов. То есть в ряду у нас будет находиться 10 чисел, диапазоне от 0 до 99 после этого она что делает печатает этот массив затем она начинает цикл а, Да, обратите внимание это вот первый цикл это вот для раз два, давайте ой, не то отступ раз два три и здесь тоже что раз два три а далее она начинает еще два цикла раза три 4 5 6 давайте здесь не хочется два раза так нажимать вы ну да ладно значит вот у нас и дальше идет соответственно принт а вывод отсортированного уже массива то есть вот у нас цикл который задает наш массив случайных чисел после этого он запускается Процедура, то есть выбор условий, процедура перемены, то, то есть вы видите, мы здесь вызываем процедуру какую? Своп, то есть мы меняем элементы местами x и y до тех пор, пока выполняются заданные нами условия. То есть пока а и больше, чем а то есть если у нас больший элемент предшествует меньшему, мы их меняем местами. Своп, мы выполняем своп, то есть меняем местами а и то и а то. Ну Давайте запустим эту программу. Если же это условие не нарушено, то есть все большие элементы в конце, все маленькие в начале, то есть мы фактически отсортировали в порядке возрастания наши 10 чисел. Давайте нажмем и посмотрим, как работает эта процедура. Вот, пожалуйста, вот выполнена первая часть. То есть вот 10 случайных чисел в диапазоне от 0 до 99, вы видите. Вот они, эти 10 случайных чисел. И вот они все отсортированы вот с помощью процедуры swap. И потом процедура вызывается print. Вот эта процедура print, вот она, и печатается вот уже отсортированный массив, который расположен, видите, в порядке возрастания. То есть каждое следующее число оно не меньше, чем предыдущее. Вот так мы используем значит, подпрограммы. То есть, чтобы не выписывать эту же подпрограмму вот здесь, вот в этом условном операторе, мы ее вывели в отдельную процедуру. И использовали здесь результаты ее работы мы использовали через обращение к этой процедуре. То же самое мы могли бы сделать с помощью функции. То есть... Мы бы могли все это сделать с помощью функции power возведения в степень. Обратите внимание, мы здесь создаем функцию. Вот она, function power9, вот ее тело и вот у нас пошла главная программа, где мы вызываем эту функцию power. Опять результат ну ожидаемый он у нас, извините, надо запустить shift F9, вот у нас результат, возводит в квадрат заданные числа от 1 до 10, он возводит, я извиняюсь, он возводит в степень, в указанную степень, 2 в квадрате, 2 в третьей, 2 в четвертой, 2 в пятой и так далее, 2 в десятой. Ну что ж, всего доброго!